Да-да! да. да. Ля рама ля ла бля, бля, бля, бля, цвет кожи, бля, бля, щит, бля цвет волос. Размер головы, бля. <соединяем> <соединяем> Ля-рама. Нормастык, плечи, черехи, а не узкие. <соединяем> <соединяем> Я со создал своего дурачка. Ну, да. <соединяем> <соединяем> Какой имя ему придумать? Llow, создать выжившего. <ст6> Почесал руку? Пока только встаю. Ще почешешь. Да. крашнулось? не да? Да. Я прям бегаю уже. О, вон он ты. Да. Стал, блядь, где Здорово, блядь. Удержите для выбора опций. Принять новое племя. В смысле. В смысле, племя? На колесика Типа камеру отдалеть Д�А Нихуя Д�А Đ�А в лицо Клоун Тащи тело Смотри На меня Ч ⁇ этот пенис вообще тут ходит? Ты мне заблудился? Ты это кто? Ты это кто? А, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Я обосрался, Смотри, там этот, то падает. Вон видишь, там хрень какая-то светится, прямо. Ты что не видишь? Ты что не видишь? Ты чё дурак, блядь! Короче, нам очень много нужно для костра. Да я понимаю, ну хотя бы кирку, блядь, как скрафтить нам хочешь. Опять тут сдохну, блядь, кого не блядь, ради. Мне кажется, нам надо ресурсы все добыть. Солому. Так мы сдохнем нахуй скоро, блядь, Ну да, получается. А да? На берегу. Сзади тебя, я обосрался. А как бить камень? А! Сказочный долбоёб. <сparic> <сparic> <сparic> как крафтить? Я обосрался. <сparic> <сparic> Еще за кого пришел. А, а ч ⁇ они... А, а, а ч ⁇ в смысле? Ну... о чем мне сделать? Бля, ну? а мне сделать ну? о, выгнать из племя. ха ха лох, бля. в смысле, я сам тебя смогу выгнать. так реально как крафтить что за обезьяна ты слышал шизофрения не кнопка крафта блять кнопка в ну где а на в нажми на о создается Ну. о я крутой ты обосрался? Капец, мы крутые, конечно, слушай. Да не надо. Ну, не совсем. Кто-то обосрался. Повышение уровня. И чё? нам Я обосрался. нафиг нам уже теперь костер. Вот он. Ч это было? Ты понимаешь, что ты поехавший, бля, все? Не я, блядь, поехавший. Ну, хоть не он, блядь, а ты! Не понял. Это что? Это чьё? Это вот смотри, вот этого бомжа мы сейчас давай отпинаем руками. Попробуем приручить. Мы еще на немножко, когда да давай Надеюсь, ты, блядь. это ему имя такое давали он просто а? член Смотри, этот какой-то помятый там. А, смотри, они пвбольшится некит. Да Он упал. Блять, сюда Ну, умер и умер. Ч с тобой делать? Он Пытается. Да, я смотри, я как колхозник Погоди, а куда мне очки надо Песло надеть? <г Mondria> Это что такое? Никита? Что такое, Фахмес! А, там детка не обосрался. Ч-то рубиться. Нифига себе, тут Моя текстурки. Моя пиздец, а -а -а, Никита! Б... Блядь, Игорь, он а он вроде мирный, да. На да, пиздя. Мне опять изнасиловали. О, Вадим. Здорово. Спасибо. Я кто вас Кто На колесика кстати отдалять Вадим камеру Ребята, ребята Я это истребитель за тобой бежит. А теперь он на меня переключился Это что такое? Давайте новую создадим, Костюр. Не, нам надо вообще в другое место уходить. <свят> шмотки забрать надо. Да, вон он, стой, нет, он вон рядом бегает. Блядь. А у вас там жёстко? Тихо-тихо-тихо-тихо, пацаны себе. карта на себе, Да я задухаю. Я бы срался. Он меня услышал. <свят> <свят> <свят> <Пиздец>. <свят> Ваш соплеменник задох. <свят> И я. <свят> <свят> Вы умерли. Ты знаешь, я упал вниз. Опасрался. И <с> этот черт. На меня побежал. О, привет, Ник. А как это? Че? Яркость в включаю. А никак? Никак. Никак. А это ч? Пить! Пить! Че он идт? ФАК! <Старел> Короче, Вадим, такая тема. Если ты опсираешься, ты это обязательно нам говоришь. Просто. Я обосрался. Ну, здорово. Пизда. Плывет с нами, Вадим. Выбора нет. Страха тоже. Все, помянем нас. До свидания, до Сколько секций хочется? Что... Бл***ь, это кто, блять? А ты видел, кто, блять, б***ь, б***ь? Ты кто, блять? Страх, кто это? Где это? что за бутер-гей? Скале. Все, я еще, я еще умру. Сейчас я прыгаю. Что было дальше, вы узнаете в следующей части. Вторая часть выйдет довольно-таки скоро, поэтому подписываться не надо. Да-да. up <laughs> <laughs>